Ну, пока что так. Вот на ага. Стоит дозировочный клапан. Когда насос на вибоссе не работает, гонит помпа, идет напрямую на печке. Когда начинает работать насос, Клапан работ перекрывает, засасывает сюда, в этот шланг, в насос, выходит отсюда, подогревая топливный фильтр. Угу. Греет всю систему вместе с печками и двигателем. Когда, печки, когда двигатель нагрет до 60 градусов, включается передняя печка или задняя, какую включишь. Вибаста бензиновая. На дизель дизельного вибаста ставить смысла нет сильный мороз заставая солярка и магнитный насос прокачать ее не может, двигатель замерзший и ничем его не отогреть и ту же самую солярку тоже ничем не отогреть поэтому ставится дополнительный бак и ставится бензиновый вибаст понятно расход регулируется топливом насосом и больше ничего выхлопная труба на вибаст не нужна Потому что, если включить, подключена к сигнализации. Поближе подойдем со стороны, потому Вон глушитель. Вон труба прямая. Вижу, да. То есть глушителя нет. Обычная труба, когда будет защита, еще будет подогревать поддон с маслом. Смотря, она сейчас стукнет. Что-то щелкает к тому же. Это насос. Не, не насос, а свеща срабатывает на вибасте щелчками. А -а -а. Чтобы не забыть. А у нас еще насос щелку, помнишь? Он защелкает сейчас. А -а -а. Но он с другой стороны под брюхом машины. Вот он за щелку. Да-да-да, точно. Сейчас... Вот она работает. Класс. Причем старая вибаста, она ремонтируется. Ее можно сделать, можно все что угодно поменять. так слушай, умного опытного человека. В И новых гебас. Если горит плата, она залита типа эпоксидкой. Видишь, аккумулятор как работает. Да. Я только что на нем приехал. Я Славик, это у нас просто аккумулятор мерка, не обращай внимание. Пошел-пошел. В, в новых раз в год пропаивать всю схему. Так, еще заещчела салонная часть. С другой стороны. Ага. Так. Вот салонная часть Здесь два будильника Два uh -huh. будильника Время, установка если, Накал, это если просто включить То есть я вот сейчас ее отключаю В принципе на управление Вебастой Нужен только один провод, плюсовой Дотронулся, отпустил, плюс Она включилась, дотронулся Отключ... Дотронулась всегда до плюс И она отключилась Я этот провод как раз на сигналку заведен да? да, она как раз на третий канал Сигналки заведена ну вот. Продаются отдельно Эти блоки питания, включения Есть блоки питания, включения Который управляется пальцем Он размером Сантиметров 5 длиной Такой овальной а есть блок питания В который ставишь симку И можешь с телефона запускать или баск он стоит чуть дороже Блок овальный С тремя кнопками Стоит около трех тысяч И с одним выходом, самое интересное Плюс-минус к ним подается Блок с симкой, он квадратный Чуть побольше И тоже к ним подходит только три провода Питание и включение печки И все, стоит симка и работает От СМС Круто Спасибо Понятно